Аховая ситуация, вот, которая приведет последствия которой еще будут тянуться много лет. Почему? Потому что э, уже более двух, более двух месяцев э, в степи ничего нет. Ни одной капли дождя, все вытоптано, травы нет, пастбищ нет. И нет, э, плюс еще саранча в этом активно помогла, да, все напасти в этом году на нас спали. И вот эти два фактора, засуха и саранча, привели вот к такой кризисной ситуации. И уже два месяца наши фермеры кормят скот, а многие фермеры вообще потеряли скот. Другие продали за бесценок молодняк, ягнят и телят под матерями еще полтора месяца назад за бесценок. Вот. Вынуждены были, потому что нужны деньги хотя бы сохранить маточные поголовье. Многие в эфире тут люди пишут, писали в обсуждениях в сетях, что ну что перевезите в другой район. А для того, чтобы перевести в другой район, это нужно куча затрат и времени. Нужно брать кровь, получить анализы ветстанции, ветстанции получить разрешение. Ветеринарное проходное свидетельство о том, что ты хочешь из одного пункта в другой перевести такое-то количество голов, при этом нужно, нужно указать номер машины, водителя, эту машину нужно нанять, заплатить за нее, и потом, привезя на чужую территорию, ты должен опять пройти карантин месячный, опять забор крови, оплата анализов и так далее. Поэтому это огромные затраты, которые не запланированы были фермерам которые не, не посильны для него. И хотя бы переброской скота, обеспечением вот э, этих вещей, которые я сказал, до, до, должно было заняться наше правительство, помочь фермерам выжить в этой ситуации. Поэтому э, сегодня опустели колодцы, вся верхняя водка пропала практически в республике. Э, верхнего слоя воды нет, следовательно, нет водопоеков. Многие колодцы, скажем, вот в Сарпе, э, вот в том регионе, э, в засолились, будучи пресными до этого, поэтому нет водопоя. Сегодня часть, большая часть Кибружского района водовозы приходят в город, устраив, э, образуются огромные очереди на водокачке, поэтому э, ситуация сложнейшая. И э, руководство ведет себя так, как будто этой ситуации нет. Нужно ее вы, сказать, показывать, нужно масштабы эти э, фиксировать на видео. Я вот предлагал на сессии, да, запишите видео вот, э, депутату нашего Госдумы, нашего депутата э, Батора Адучиева. Я говорю, запиши на видео, запиши проблемы людей, фермеров, пойдешь скота, засуху эту, и покажи там в Госдуме, покажи э, министру сельского хозяйства. Добейтесь компенсации за потери поголовья и на, там, на возмещение за э, летнее кормление. Сегодня и сеном мы не обеспечены, и соломы не обеспечены даже простейшие. Поэтому с кормами туго, зимовка нас добьет окончательно. Вот ситуация э, настолько сложная, что вот сказать обо всем невозможно, да, описать. Это можно продолжать бесконечно. Но... Я считаю, что э, вот эти кризисы, связанные с пандемией, с, кризис, связанные с засухой, это ничто по сравнению с тем кризисом, который творится в умах людей. Я бы его так назвал. Кри кризис в наших умах. Э, мы абсолютно дезориентированное э, население на, в любой плоскости, и в политической. Да, мы, не, мы не участвуем в выборах местного самоуправления. Если мы участвуем, то нам не дают, не регистрируют кандидатов. Если мы выбираем неугодного главу, его съедает власть. Если мы выбираем неудобного депутата, этого депутата глушат. У нас много таких казачков, будем так говорить, которые отключают микрофоны, которые закрывают бизнес, тормозят всячески любую деятельность оппозиционера. Поэтому... Сегодня, но большая проблема вот для сельского хозяйства, это вот засуха, она как бы преодолима, такое забывается, но есть другая, более глобальная проблема. Вчера об этом говорили, что в ну, предыдущие 10 лет у нас нет сварщиков, у нас нет водителей, у нас нет механизаторов, у нас нет животноводов, зотехников и так далее. Я больше скажу, у нас нет сельского населения. Просто селы сегодня полупустые, в лучшем случае. А пустые на две трети. Остались одни старики. И сегодня, вот я знаю, у меня много знакомых фермеров, которые, которым по 55-65 лет они не могут свою точку и скот передать своим детям. Дети уехали, выучились и уехали, и возвращаться в Калмыкию не хотят. Сегодня э, он переживает, потому что э, его наработанный бизнес остается невостребованным. И нет людей, которые при, придут работать помощниками. И нет людей, которым мы можем доверить, потому что это еще кризис вот доверия. Все у нас люди, которые могут да, получить твою точку, скот и кинуть, как говорят в народе. И работники точно такие же. На завтра они продают твой скот, на завтра они продают э, твои корма, и с него э, взять нечего. Поэтому мы не рожаем детей. Количество э, детей, э, о количестве детей говорят школу у нас. Все села, в которых э, было по 200 с лишним учеников, э, любое маломальское село, там 700-800 человек, детей было 200 с лишним школах. Сегодня в этих же школах, где было 200 учеников, мы видим 40-50 учеников, в лучшем случае. А то и 28-30. Поэтому сегодняшний факт, это э, говорит о том, что этот кризис страшнее. Нет детей. Следовательно, нация э, пропадает наша. Народонаселение уменьшается. Уменьшается, конечно, э, в связи, в том числе, в основном, вот связь с правлением двух мгемощников и теперь еще третьего кандидата наук. Поэтому, конечно, в таких условиях мы говорим о том, что нет населения. Что с этим делать? На это еще нужны еще большие ресурсы, еще большее внимание. А власть нас призывает к консолидации. Чингис Бериков красиво и Батух э, Сергеевич Хасиков красиво с трибуны говорят. Давайте консолидируемся, давайте объединимся. А я, у меня вопрос простой. А для чего? Что вы делаете для объединения? Консолидация это не навязывание своего мнения. Это не послушание большинства, меньшинству. Это не... Вот беспрекословное безусловное подчинение большинства меньшинству, они так для себя понимают, что мы у власти, а вы никто. Вы делаете то, что мы изрекаем. Поэтому сегодня наоборот консолидация это учет каждого мнения, это учет каждого человека, его интересов, его потребностей, его запросов. И вместе мы должны строить республику. И сегодня именно вот эта кризисная ситуация требует настоящей консолидации. Не декларированной и голословной, где ты говоришь, давайте объединяемся, а тут не даешь регистрироваться человеку в депутаты. И если он зарегистрировался, вы его нагибаете, пугаете, заставляете на второй день отказаться от своего заявления на участие в выборах. Это, это по-вашему консолидация. Поэтому я считаю, что вот прежде всего мы должны вместе все калмыки сегодня, потому что это уже крайний момент, я считаю. Просто последняя черта, у которой мы находимся, потому что действительно нет у нас увеличения населения, как наши родители приехали из Сибири. В каждой семье было минимум пять детей. И мы, мы сегодня жалуемся, тяжело жить, нет работы, что было в 1957 году э, у наших родителей? Вообще ничего. И они не боялись трудностей. Рожали детей. Поэтому я считаю, что э, на самом деле время хорошее. Но надо собраться собраться с мыслями, действительно консолидироваться и выработать общую национальную программу возрождения республики. И э, вместе и выполнять эту программу.